Это реально яйца. Кто это? Всем привет! Сегодня мы на своей приоре поедем Далеко в особняк. Садимся в машину и поехали. Вот этот дискотека сейчас будет. Телефон звонит. Я тоже. Hello, кто-то в 3 часа ночи нам позвонил и хочет, чтобы мы пошли в подвал. Ну ладно. Это не я, он сам это не я. Деньги, деньги. Твоему дедушке много денег. Да, у меня нет. На, да, видно, у него тут особняк. Какой большой особняк. Я нашел фонарик. И шоколадку. Даже две шоколадки <гас> хорошо здесь. У меня две шоколадки есть. И фонарик. И аптечка. Что еще надо? А вот подвал он закрыт. Нам нужен молоток, чтобы его открыть. Свет отключили. Огромный особняк. И света нету. Вам не надо идти сюда. Как это мне дверь говорить? Мне не надо идти сюда. Кто-нибудь нашел молоток? Нам надо разбить эти стены. Заходим. я головой слава. Заходим в подвал. Ладно, я пошел вперед. Ты сдохнешь, тут возрождаться нельзя. Да. Я под иду под с тобой, кьюрес. А что это здесь за звездочка? Не свечи. А, <свеч> вот. <свеч> Кто <свеч> это? Он съел кюрса. Кто это был? Я бегу, не знаю. У меня, у меня фонарик закончился. <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> Он съел кибер купить! Это мурзик, ну что? Тут чипсы ест. Это не неправда. Вот. Так, все, я взял. Все, у тебя мы крутые пацаны. Я в тупике, этот а монстр Я иду тебя искать, Херас, жди меня. Постигите. Я иду. Мой бой. Ой, не тут везде кости валяются, это я. Да. О, ты бензин нашел? Идем за мной, идем за мной. Я Давай. Посвети ему, чтобы он бензин налил. правильно. О, все, да? О, свет, о, дали. свет о, дали, теперь светоура. Что о, это? Это, это, это, это подвал в подвале? Да, вообще я ничего не заметил, чтобы я просто вылетел с петель. Да ты ее сбил, что ли? <гас> что это опять кто то звонит <гас> кто, -то <гас> <гас> кто то стекло разбил тут столько комнат это реально яйца мы крутые мы круты, мы тут гампу. яйца надо от них подальше улететь а то еще их мама придет Но я нашел ух я уверен что фигура с нами придет здесь я тоже понимаешь я разумею тебя я беру деньги а тут деньги есть что ли так, вон, давайте я посмотрю, что есть у нас в полках О, тут есть деньги, много денег О, что? тут, тут целый кладовая Те телефон звонит такой большой дом вот тут батарейка на полу валяется ну я его забрал у меня на пол. что это было? И мне таракан съел. Батарейка на полу это приманка для ухов, оказывается. Ой, я вернулся на базу, где телефон звонит. Где этот телефон звонит? Не знаем, он тут в я уже из подвала вышел, тут тоже ничего нет. Дождь закончился. Я найду этот телефон. Йорез, а где этот телефон лежит? Ты ж проходил. Сам в конце карты. сам в конце карты? Uh. это мы uh, uh, uh. тебя я вначале но тут огромный муравей я боюсь там <мирает> где так я его не вижу я просто у входа где его яйца <мирает> великий муравей Это великий <мирает> муравей, муравей, муравей да реально <свеч> <голает> я нашел кого то живого круто о <плак> oh, вы все здесь давайте я бы делал в лабиринт, я этого таракана не находил. Ладно, давай крос, я иду давай. Великий муравей. Иди по мне. Великий муравей, муравей, муравей. Он бесит уже тут. Где это человек? Я побежал тупик. Hmm. там много тупиков. Там концов тупика скажет. Тупик что ли? Круто Ну QRS запять мы в тупик зашли, Серьезно. Ё, вот, библиотека Выход! Ааа, походу тут два выхода А, ну в начало пришли Ааа, Эм, Дим, вы прямо за стенкой от нас, я вас слышу, я бегу к вам, ждите на месте Я вас слышу, вы за одной стенкой. мне надо столько, я уже столько кругом бегу А может этот таракан там стоит, а? Нет, я слышу отчетливо вас, именно нет, это не может это, это таракан, скорее всего. Ты. Сейчас приедешь, там такой таракан. Привет, идем на ужин со мной. А как эта полка из полки вышла, я не понял. Ну ладно. Ух, можно с газскими фокусами воспользоваться. Какими? Такими, то что я моментально подойду к тебе. Кьюрес, Кьюрес. Я помню путь к выходу. Да, но ты не помнишь пухчавый к выходу. но я мы вместо выхода приедем сюда. Папа, о, привет! Я повернулся, бегите за мной. Ладно, я иду за тобой. Кибер -максимка. у меня тут шоколада нет чтобы бегать давай я буду ждать давай. подожди меня кибер макси а где этот тарак э, где вот этот... я здесь был я здесь только что был у вас а вот и фау портал здесь где он? а он сразу за стенкой здесь слева вы все за стенкой где-то слева мы Ой. на это вообще не обращаем внимания это начало стоп Но... ты нас начало привел серьезно? нет я знаю куда идти что сначала направо потом вроде бы право потом прямо Лево направо Ура, мы смогли наконец-то после того, как два супер профессионала меня куча раз тупик завели. Оно сзади, монстр сзади. <гас> <гас> но, где но сзади монстр? Где монстр? Где монстр? Он сзади! Давайте на монстра посмотрим. Нет, нет, <гас> <ухи>. <гас> нет. я И не хочу <гас> все <зазана. гас> Ладно, тогда не будем на него смотреть. <гас> Он идет! Вон там! Там шум да был, это да Страшно. Подождите меня, пожалуйста. Почему я с тобой <dois> Он как раз в тупик привел. Серьезно? Да, Шоколадка! Наконец-то я могу поесть! Вот, теперь правильно, это все я веду. Тупик, где Нам я школа, привез в тупик, наверное, а я иду. А тебя заняло, что я ему сказал, где все. Он идет. Пошли уже, Шоколадка, ура! Давай шоколадку Иди за мной шоколадку, вот. Шоколадка! Отлично! Вот и полки не облутанные, давайте вот эти Можно я так, заберу себе шоколадку одну? Я за мной, я за мной. А как Это его держать? А все мои вещи упали тогда. Ура! А зачем амулет нужен? Керес говорит, так. мы пройдем эту игру за 15 минут. Также мы тут сидим уже полчаса. Я за 15 минут прошел. Ага, видно, как ты в обилет проходишь. Бежали, О, быстрее, мы сейчас пройдем в игру. Здесь тоже шоколадки есть. Я видел только что. Где? А бегу Тихо. за вами. Ура, выход, наконец-то полчаса прошло, и мы нашли выход. Я на Наконец-то мы нашли выход. А не мог не знаю. А, и... Кстати, да, Давай давайте рукой. уже выключим этот ужасный телефон. А, фигура! Где? Фигура! Где? Что, происходит? Давай, что происходит? А что, это? А что, что это за штука? Что это за штука? Он пришел сюда! Прячьтесь! Ой! Алло! -а -а. Знаете, а -а -а. это очень странная игра. А -а -а. Да, очень странная. Ух, поздравляю, Ждем а -а -а. вторую часть. Давайте ставьте лайки этой игре, всем спасибо за просмотр, всем пока, у нас с а -а -а. Великий муравей, муравей, муравей, муравей, муравей, муравей, муравей, муравей, муравей, муравей.